У меня в офисе есть место, где я периодически рисую рисунки. Каждый рисунок что-либо значит. Здесь нет никакой системы, хотя некоторые люди делают умное лицо и говорят, я все понял. Такие моменты мне самой очень интересно, что человек понял. А что я сегодня хочу показать на этом плакатике? А вот есть табличка, к которой я часто обращаю людей. Эту табличку я подсмотрела Бентусевича. У нас здесь есть видео полное с его высказываниями. Так вот, он говорит очень простые вещи и, как всегда, неоспоримые, потому что простые. Итак, нижняя строка это результат. Человека легко оценить по результату. Что он имеет, что он сделал, какие у него достижения и тому подобного рода вещи. К этому результату приводят некоторые действия он же сделал, а к этим действиям приводят некоторые мысли. И тогда получается, что мысли, действия, результат. Мы думаем, потом делаем, потом получаем результат. Так вот, я хочу сегодня поговорить с вами о том, как мы решаем, что я хочу, что я могу, а что я делаю. «Хотеть» – это уровень верхний, это уровень мысли. Удивительно, но «могу» тоже здесь. Угадайте, кто решает, чего я могу, а чего нет? Да, мы, конечно, иногда говорим, что мама сказала, что я не могу. М -м -м, возможно, в три года это работает, а вот в 30 – не очень. В таких случаях я всегда говорю, здесь надо решить, вам уже есть 18 лет? Лет, то есть вы совершеннолетний человек, либо вам нет 18 лет, а тогда мама действительно говорит, чего вы можете, а чего вы не можете. И мама не просто это говорит, а это истинная правда. Есть такой момент, когда человек сам решает. Что он может, а что нет. Мне очень нравится рассказ одного известного человека, который как-то общался с банкиром еще валя, далекие 90-е. И как-то на его приветствие он пробурчал, что у тебя-то дела хорошо, а если бы ты так повкалывал, как я, я бы на тебя посмотрел. На что банкир ему сказал, а кто тебе сказал, что ты... Он, нет, он, он ему сказал, говорит, сделай так же. Возьми, поставь банк, заработай денег там или еще что-то. О, ну, конечно, это ты, а это я, я ж так не могу. И тогда банкир задал ему простой вопрос. А кто тебе сказал, что ты так не можешь? И главное разочарование и победа данного человека, этого преуспевающего бизнесмена, была в том, что он ответил на этот вопрос – он понял, что никто, кроме него самого, ему это не говорил. Почему я сегодня об этом говорю? Потому что а, иногда люди думают, что если они хотят, то этого достаточно для результата. А если они решили, что они могут, этого тоже достаточно для результата. Более того, есть же техники и методики, когда вы визуализируете, это сложное выговариваемое слово, свой дом мечты, и у вас будет этот дом мечты. Собственно говоря, почему бы и нет, но там просто опущена такая вещь, что все действия, которые вас к этому приведут, вы не осознаете в лучшем случае. А в худшем случае вы их просто выстраиваете. Э, таким образом, вот уровень мысли, уровень мышления, уровень того, что я хочу и я могу. Потому что уровень «могу» здесь уже больше критическое восприятие реальности. У меня есть простой пример, что если мне втемяшиться стать балериной, то, скорее всего, я не смогу это сделать. Мы сейчас что видим? Первое – «я хочу». Причем, заметьте, как я хочу. Если мне вдруг втемяшится, да, здесь от намерения не осталось и следа. Здесь больше фантазия, чем даже желание. И тогда моё могу, у меня ничего не получится. То есть это мое убеждение. Оно говорит только про одно. Я не хочу быть балериной, соответственно, я это не смогу. А бывают моменты, когда, и это, кстати, тоже моя история, когда я хочу быть психологом. А, но для этого нужно, и пошли различные условия. И тогда вот этот разрез между «хочу» и «могу». Да, это, наверное, сложные переживания. А, у меня, как всегда, позитивные истории. И к моему великому удивлению, мало кто их повторял, эти мои истории. А, когда я решила, что действительно я хочу быть психологом, я поняла, что мне нужно учиться. И, собственно, начала получать различного рода знания. А вот, и вплоть до того, что я получила высшее психологическое образование бесплатно, на общих основаниях, сдав экзамены и поступив в магистратуру, закончила магистратуру, получив специальность педагог-психолог. При этом по поводу могу было два момента. Вот было очень сильное «хочу». Не зря многие великие говорят а, «хочу, делаю». Да, когда вы чего-то сильно хотите, все остальное – это ваше «как вы это делаете». Да? А, вот, а, а вот насчет могу в окружении моем и во мне были другие идеи. Мне казалось, что в моем возрасте уже нельзя получить образование бесплатно. Более того, университетское образование, уже очень дорого стоит. У меня нет таких денег. И даже если бы они были, мне есть куда их потратить. В общем-то, во мне боролось много чего. Оказалось, что... Если я узнаю про все это, как обстоит дело на самом деле, а не вот здесь, не на вот этом уровне, не на уровне мыслей, а на уровне действий. И когда я поняла, что я могу получить образование, которое я не получала, тогда следующий уровень, готовлюсь к экзамену, издаю на общем основании эти экзамены. Я была последней, кого взяли на бюджет в магистратуру. Но, тем не менее, мы были очень сильной группой, очень классно закончили. Таким образом, результат, который я получила, это для меня был очень даже хороший результат. И теперь я имею и право, и возможности в полной мере делать то, что мне очень нравится. Согласитесь, здесь история совсем не похожа на балерину, правда же? Ну, какая из меня балерина? Так вот, иногда люди думают, что они хотят чего-то, и они ищут людей, которые им это дадут. О, Это очень интересная история. Если бы я искала людей, которые мне что-то дадут, наверное, у меня бы это заняло всю жизнь. Потому что люди мне ничего не дают. А Потому у них большей частью нет того, что мне нужно. А у большей части людей есть то, что мне нужно. Но они не готовы мне это давать. Соответственно, моя задача взять. И мы переходим на второй уровень, уровень действий. И тогда у нас есть желание, есть оценка «могу» и уже третий уровень «я делаю». Соответственно, когда мы оценили свои желания, свои возможности и свои действия, никто не мешает человеку сказать, что его желание, его мечта реализуется. Но и никто не мешает человеку сказать, что это полный бред и твоя мечта должна похорониться вместе с тобой. И она недостижима, то, что мы слышим в последнее время почему-то. Я считаю, что фантазия иллюзия недостижима, с мечтой гораздо проще, из нее можно сделать цель. Просто всему свое время. Так вот, если вы хотите получать результаты, те, которые вас устраивают, то попробуйте поработать во всех трех этажах и во всех трех направлениях. Хочу, могу, делаю. Часто я предлагаю людям познакомиться с собой, выполнив упражнение написать список 100 желаний. Это как раз верхний уровень. Чего же я хочу? Я хочу. Кто я такой? Так как 100 желаний, то первые 20, 30, может быть, 50, вы честно отдадите маме, папе, обществу, учителям, может быть, еще кому-то. Но осталось же еще. И вам хватит для того, чтобы понять, а чего же вы хотите. А второй уровень – определитесь, чего вы можете, какие действия вы готовы делать. И тогда, сделав их, вы получаете тот результат, которого вы достойны. Мы не так редко думаем, что наше достоинства на уровне «хочу». Нет. Частая история в бизнесе, когда молодой человек, абстрактно назовем, без гендера, имеет какую-то бизнес-идею. И... Он ее не готов никому дать, потому что эта идея принесет миллионы, в худшем случае, вообще-то миллиарды. И он готов ею поделиться только при условии, что его мечта и тому подобного рода вещи. Ну, на самом деле, идея это всего лишь идея. Пока мы не перейдем на второй уровень, уровень действий, ваша идея, не то что миллионы, она и копеек не стоит. А вот когда вы уже сделали, когда люди дают денег под стартап, они смотрят вот на это. Они смотрят на цифры и на статистику. И тогда, возможно, вы правы. А возможно и нет. Люди, которые в вас вкладываются, очень рискуют. Так что я призываю, если вы хотите хороших результатов, Соответственно, работать с этой табличкой «мысли», «действия», «результат». «Хочу», «могу», «делаю». Если какое-то звено выпадает, соответственно, результата действительно нет. Я сколько угодно могу хотеть выпить воды, не наливая воды в кружку и не выпивая воды. Это процесс Такая вещь, которая в принципе-то может быть бесконечной, если его не заканчивать. Хотите результатов? Хотите улучшить свою жизнь? Все очень просто. Всего три пункта. Успеха в жизни!